Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универ ТВ». Сегодня в нашей программе мы вам расскажем о том, как премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев буквально на днях с визитом посетил Республику Куба, участвовал в торжественном открытии нефтяной скважины «Бока Дехарука. Казанский федеральный университет имеет к этому самое прямое отношение. «Япония далекая и близкая». Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров уже далеко не в первый раз посещает эту страну. Что же так связывает КФУ и Японию? Личность Льва Толстого, великого писателя, студента Казанского университета, вновь обсуждали в Казанском федеральном университете вместе с правнуком писателя, советником президента России Владимиром Толстым. В конце сентября в университете начал свою работу форум посвященный 75-летию открытия электронного парамагнитного резонанса. Результат исследований Евгения Завойского, профессора Казанского университета. Итак, Дмитрий Медведев, премьер-министр России, буквально на днях с визитом посетил Республику Куба. Участвовал он в торжественном открытии нефтяной скважины бока Дахарука. харука Известно, что Куба страдает от нехватки нефти. Вернее, на Кубе есть нефть, и даже ее очень много. Но проблема в том, что эта нефть высоковязкая. По сути, это битум. Это нефть тяжело добываемая нефть. И до сих пор добыча такой нефти была нерентабельна. Российская нефтяная компания «Зарубежнефть», используя исследования Казанского федерального университета, начала рентабельную нефтедобычу на Кубе. Об этом и не только смотрите наш репортаж. Технологии Казанского федерального университета в области нефти переработки все чаще становятся востребованы не только на территории России, но и всего мира. Казанский федеральный университет и Сколтех в сотрудничестве с «Зарубежнефть» приняли участие в разработке технологии бурения первой горизонтальной скважины на месторождении бока де на Кубе. 4 октября в рамках своего визита на Кубу нажал на кнопку старта председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Две технологии будем какие глубины? 600 метров. Такие нестандартные решения подбираются. Ведущие российские научные организации. Среди них Сколтех и Казанский федеральный университет. В планах у нефтяников открыть еще две установки. По оценочным данным, компании «Зарубежнефть» запасы месторождения составляют более 3 миллиардов тонн нефти. Всего планируется бурение трех горизонтальных скважин. С помощью них будут испытывать две технологии – парациклическая обработка горизонтальной скважины и парагравитационный дренаж. Стоит отметить, что основные запасы Кубы – это трудноизвлекаемая нефть. Имея богатый опыт работы с углеводородным сырьем, ученые приоритетного направления «Эко несколько лет помогают кубинским коллегам повысить добычу. Ожидается, что разработки КФУ, с которыми представители кубинских компаний, знакомы не понаслышке, повысят эффективность добычи с наименьшими затратами. Но ведь чтобы принять участие в столь масштабных проектах, нужно не только придумать и реализовать научный проект, но и подготовить соответствующие кадры. Для этого в Казанском федеральном университете реализуются различные образовательные программы совместно с нефтяными партнерами и вузами. Так, в августе 2019 года состоялся набор на первую магистерскую программу двойных дипломов Петролеум инжиниринг В прошлом году компания BP приняла решение э, выбрать один университет,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 учебное заведение номер один, оно входит в десятку лучших вузов мира. Вот. И, наверное, это номер один университет, где готовят самых лучших специалистов в области петролевого инженерия. У них была годовая магистратура, есть она, существует магистратура такая, но она очень дорогая, очень дорогая. Вот. И мы предложили такую программу двухгодичную, совместную магистратуру. Значит, один год они учатся в Казани, другой год значит, учатся, второй год учатся в Лондоне. Компания BP приняла решение направить финансовые средства на поддержание предложенной КФУ магистрской программы совместной с Имперским колледжем Лондона. Еще одним партнером стала нефтяная компания Роснефть. Руководство компании проявило инициативу участия в реализации поддержки данного проекта. Столь дорогостоящего курса на базе университета еще не было. За тот период, пока мы сотрудничаем, произошло поглощение компании ТНК-БП в компании Роснефть. И теперь вот в этой большой компании Роснефть у БП есть, скажем, своя доли акций пропорционально вот той стоимости, которая была раньше в ТНК-ВИПИ. И поэтому все вопросы, поскольку эти сейчас с точки зрения корпоративного законодательства, они должны и координировать, и согласовывать друг с другом. И на самом деле это беспрецедентное явление, когда вот, фактически это двойной диплом. Люди, студенты, очень маленькая группа, 10 человек, лучшие по всей стране, тоже отобраны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 Продолжительность обучения составляет два года. Первый год в Казани, второй в Лондоне. В случае успешного окончания обучения, выпускники получат сразу два диплома – КФУ и Имперского колледжа Лондона. Первый набор прошел в августе текущего года. В нем участвовали абитуриенты из разных регионов России. Всего после долгого отбора и собеседования студентами, обучающимися в рамках программы «Петролиум инжиниринг» стали 10 человек. Если говорить про, как их мы их отбирали, да, во-первых, они пишут там, значит, сначала письмо о том, что они хотят поступить в эту программу, и, конечно, баллы свои показывают, эти баллы должны быть не ниже определенного уровня, там почти пятерки, да, и плюс они должны иметь сертификат знания языка международно признанный сертификат, тоже довольно высокого уровня, не все, так сказать, подходят, то есть это уже вот сначала вот эти вот вещи простые, да, такие вещи, скажем, а потом они приходят, уже сдают письменный такой тест хороший, и после этого приходит на собеседование. Что касается дальнейшей реализации программы и основных требований к кандидатам, то в первую очередь внимание будет уделено продемонстрировавшим успехи в академической деятельности в течение своего обучения. Согласно условиям сотрудничества с университетом нефтяная компания «Роснефть» покроет расходы на обучение проживания в Казани и в Лондоне, а также организацию производственных практик во время обучения. Получая образование, магистры данной программы смогут найти себя в любых сферах, связанных с разработкой нефтегазовых месторождений. Большое внимание будет уделено практическим занятиям студентов, которые смогут выезжать на месторождение и геологические объекты. В рамках программы магистр Ваочи увидит, как ведется разработка и допуча нефти в разных странах. Студентов прекрасно, у них тоже был прекрасный английский, мотивация очень хорошая, они знали, что хотят, что, где хотят работать. И причем на этот отбор приехали э, 10 дочек Роснефти. То есть это организации, добывающие организации, которые э, хотели вот, получить этого специалиста. В итоге было очень такое драматическое такое обсуждение, и общем, отбор был такой интересный, да? вот. и в процессе которого эти все 10 студентов были распределены по 8 предприятиям Роснефти. То есть предприятия Роснефти, сами пообщавшись с этими студентами вот на этом как бы экзамене, на этом собеседовании, они выбрали тех студентов, которые хотели. И вот тут развернулась такая борьба между ними. Знаете, я вот наблюдал, очень интересно было, что каждый хотел вот этого мальчика или вот эту девочку забрать себе. То есть, понимаете, на, на, еще не, не обучились ничему, а да, они уже хотят забрать. Допустим. Технические специалисты, закончившие программу, смогут в частности сами проводить геологическое моделирование, оптимизировать добычу углеводородов на месторождениях, участвовать в различных проектах. Все они получат возможность трудоустройства в дочерних компаниях «Бритиш Петролиум» и «Роснефть», а также в других перспективных проектах. На днях состоялось подписание принципиально новой магистрской программы двух дипломов, которая называется «Петролиум Engineering. Как вы догадались, по названию это связано с нефтью. Да еще с какой? В программе участвуют четыре больших участника. Это две ведущие нефтегазовые компании мира. Британская British Petroleum и наша отечественная компания Роснефть. Кроме того, здесь участвует Имперский колледж Лондона и наш Казанский федеральный университет. Программа рассчитана на два года обучения. И данная программа ведется и строится так. Первый год обучения в Казани, второй год обучения происходит в Лондоне. И, соответственно, выдаются два диплома. Один диплом Имперского колледжа Лондона, а второй диплом нашего Казанского федерального университета. Должен вам сказать, что данная программа является плодом многолетнего сотрудничества нашего Казанского университета с компанией «Роснефть», который в последнее время получил новое дыхание. В прошлом году наш университет стал базовым университетом компании «Роснефть». И теперь на базе нашего университета не только проходят, переподготовку в рамках программы повышения квалификации специалисты Роснефти, но и силами Института геологии и нефтегазовых технологий нашего университета производятся разнообразнейшие работы для разнообразнейших подразделений огромной компании Роснефть. Сама магистерская программа, между нашим университетом, Имперским колледжем Лондона, Роснефтью и Бритиш Петролиум является составной частью большой дорожной карты, запущенной в феврале 2019 года в присутствии президента, в присутствии президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. И эта программа между Бритиш Петролиум и Роснефтью в чате многолетнего плодотворного сотрудничества. Отрадно видеть, что составной частью данной программы является и наш Казанский федеральный университет. Пожелаем удачи и успехов студентам, которые прошли достаточно тяжелый отбор и стали участниками этой кампании. Пока их немного, всего 10 человек, но мы уверены, что программа будет набирать обороты, шириться и таким образом будет реализовываться участие нашего университета в программе сотрудничества с действительно реальным сектором экономики. Делегация Казанского федерального университета, в составе которой ректор Ильшат Гафоров и проректор Дмитрий Таюрский, в начале октября посетил Японию. Казанский университет тесно связан с университетами страны восходящего солнца. Надо сказать, что университет сотрудничает с вузами Японии с середины 90-х, и на сегодня список партнеров из Японии весьма-весьма обширен. Высокий уровень сотрудничества наиболее ярко, наверное, был подтвержден тем, что перечень совместных проектов Института Рикен Япония и Казанского федерального университета в 2016 году вошел в специальный информационный выпуск для руководителей России и Японии «We Тамадочи. А стоит отметить, что буквально за две недели до визита делегации Казанского университета в Японию ректор Ильшат Гафоров принял участие в восьмом форуме ректоров России и Японии, проходившем в Московском государственном университете. О партнерстве Казанского федерального университета и японских вузов смотрите в нашем репортаже.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 КФУ Университет Канадзава Рикен по программе грантов, подготовка лидеров будущего Министерства образования, культуры, спорта, науки Японии. Ректор КФУ Ильшат Гафуров посетил с ответным визитом университет Киндай. Напомню, что буквально на днях президент университета Киндай Йохиха Хасои побывал в нашем университете и встречался с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. За последние годы сотрудничество между научными центрами росло. Имеются два подписанных соглашения, в рамках которых реализуются обменные программы со студентами. Были намечены новые векторы развития, взаимодействия. Между университетами. Все это обсуждалось на площадке восьмого форума ректоров России и Японии, прошедшего также в конце прошлого месяца. Восьмой международный форум ректоров университетов России и Японии проходил на площадке Московского государственного университета. Всего в форуме приняло участие около 190 ректоров и проректоров высших учебных заведений двух стран. Российская Федерация была представлена 26 вузами, Япония – 30. Ректор Ильшат Гафуров выступил на форуме с докладом. А вот сейчас я хотел попросить выступить ректора университета, который играет очень важную роль в системе образования нашей страны. Я хочу попросить выступить директора Казанского или Приволжского федерального университета Ильшата Равкаджа Агафурова. Пожалуйста, Ильшата Равкаджа. Добрый день, уважаемые коллеги. Уважаемые наши сопредседатели, я тут же в своем выступлении коротко расскажу о наших взаимоотношениях с японскими коллегами. Э -э интенсивные взаимоотношения нашего университета с японской стороной началось без малого четверть века тому назад и были связаны поначалу только с одним нашим институтом, это институтом физики и Первым нашим японским партнером стал университет Каназавы, о котором сегодня уже много говорили здесь, в этом зале. В основном это были совместные исследования в области физики низких температур. На сегодняшний день нашими ключевыми партнерами в Японии являются Академический институт Рикен и университет Каназавы, с которыми у нас подписаны соглашения о сотрудничестве, а с 2018 года действует трехсторонний договор КФО рикен каназава что дает основания, говорить о создании своего рода тоже консорциума. Кроме этого, мы связаны долгосрочными двухсторонними соглашениями с университетами: Кендай, Джон Цуккуба, Каямы и так далее. Они все приведены здесь на слайде. Сотрудничество наложено в таких научных областях, как физика, медицина, органическая химия, биология, астрономия, математика и лингвистика. Последний год, в 2019 году, мы начали работать в области педагогики. Установление партнерства подразумевает совместные научно-исследовательские разработки и реализацию программ стажировки преподавателей и исследователей обучение студентов по совместным образовательным программам. О масштабах наших партнерских отношений можно судить по количеству и качеству наших совместных публикаций, их примерно 270, точнее 269 за последние 4,5 года, и по уровню академической мобильности. Самые прочные и плодотворные отношения у нас установились, как я уже говорил, с Каназавским университетом, что в частности даже нашло отражение в специальном выпуске буклета кабинета министров Японии в 2018 году в преддверии визита премьер-министра Японии господина Аба в Россию. В 2017 году нами и университетом Каназавы в команде с нашими другими стратегическими партнерами, в особенности с Институтом Реген и рядом российских университетов, удалось выиграть грант правительства Японии по подготовке лидеров. Будущего. Этот проект направлен на масштабную подготовку специалистов по широкому спектру программ. Это и культурные обмены, и программы двойных дипломов в области фундаментальных наук и современной инженерии. Подготовка аспирантов по биомедицинскому направлению. В рамках данного проекта в 2018 году 86 студентов из Канадзавы прошли обучение по программам разного уровня в нашем университете и 43 казанских студента в университете Каназавы. И эти цифры, я думаю, будут только расти. Наше сотрудничество распространяется как на область образования, так и на область научных исследований. Это нам позволяет развивать кооперацию и с промышленными компаниями. В частности, отмечу, что на территории Республики Татарстан расположена компания ICR, которая является дочерней компанией фирмы Fujitsu и, безусловно, представители этого бизнеса нуждаются в подготовке специалистов в области как IT-технологий, которые а, владели бы в то же время и а, с знаниями в области культуры и японского языка. Поэтому вот уже третий год по 12-15 наших выпускников, а, намеренных связать свою будущую профессию в компании ICL, Отправляется за счет данной кампании в университет Каназавы и в течение полугода обучается на его площадке. Казанский федеральный университет активно вовлечен в реализацию национальных проектов в рамках стратегии научно-технологического развития Российской Федерации и здесь мы серьезно опираемся на результаты нашего взаимовыгодного сотрудничества с японскими университетами и институтами. Но приведу только один пример. Он тоже связан с биомедицинской тематикой, о чем здесь очень много говорились уже предыдущие выступающие. Так вот, наш совместный проект с Рикеном в области биомедицины был отмечен как один из самых успешных в рамках российско-японских связей при подготовке визита уже президента Российской Федерации Владимира Владимировича в Японии в 2016 году. Сегодня мы реализуем уникальную систему взаимодействия, когда на базе Рикен – было организовано исследовательское подразделение нашего Казанского университета, официальной миссией, которая является развитие совместных проектов с Казанским федеральным университетом в области биомедицины. Значит, мы получили доступ ко всему оборудованию Орикена, за что хотелось бы огромные слова благодарности высказать здесь японским нашим коллегам. В то же время на базе Казанского федерального университета, значит, Используя лучшие практики Рикена, мы фактически с нуля построили лабораторию для геномных исследований и выполнения совместных проектов с японскими партнерами. Используя весь потенциал взаимодействия с японскими коллегами за последние годы, нам удалось запустить на своей базе ряд без преувеличения знаковых проектов для Российской Федерации. Так, оценив высокий уровень готовности лаборатории к качественному выполнению геномных исследований, РУСФОНД, запустил на нашей базе высокопроизводительное типирование доноров костного мозга. Мы где-то на сегодняшний день на 25 тысяч выйдем в конце этого года. Реализуется амбициозный проект анализа наследственных мутаций в онкологии, который охватывает практически все регионы нашей страны. Должен сказать, что работа Федерального Казанского нашего университета с рекеном в области биомедицины отмечена как один из успешных примеров эффективного взаимодействий стран в области биомедицины. С этого года мы также расширяемся и инициируем ряд исследований с университетом Каназавы как в области наследственной генетики, так и в плане трансфера новых технологий типирования доноров костного мозга, где Каназавский университет обладает уникальными разработками. Реализация проекта по наследственной генетике в онкологии объединила усилия исследователей и врачей из ряда организаций Российской Федерации и Японии. Могу утверждать, что создана самая большая на сегодняшний день база данных по наследственным генетическим особенностям, связанным с развитием онкологии. Реализация данного проекта идет в ключе так называемой трансляционной медицины так как результаты исследований уже привели к коррекции тактики лечения нескольких сотен пациентов и позволили выявить ряд уникальных для России особенностей. По данной программе, благодаря взаимодействию с японскими исследователями, и с онкодиспансером Республики Татарстан с нашей собственной университетской клиникой и клиническими учреждениями из более чем 20 регионов страны созданы и развиваются беспрецедентные по объему для СНГ база данных на цветственных мутациях. Собрано более полутора тысяч образцов на сегодняшний день в самых распространенных типах. Рака, Включая рак молочной железы, рак яичника, рак пищевода, рак крови и другие. Несомненно, что на сегодня Казанский федеральный университет вырывается в число лидеров в России, в части научно-образовательных контактов, а также в области реализации совместных научно-исследовательских проектов с японской стороной. А Личность Льва Толстого, великого писателя. Студенты нашего университета вновь обсуждали в КФУ вместе с правнуком писателя, советником президента России Владимиром Толстым. В рамках визита советника президента состоялась презентация скульптурной группы русского писателя Льва Толстого, татарского поэта Габдолу Тукая и девочки, символизирующей будущие поколения. Во дворе главного здания университета в ректорском садике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 В конце сентября в университете начал работу форум, посвященный 75-летию открытия электронного парамагнитного резонанса, результата долгих исследований Евгения Завойского, профессора Казанского университета. С 23 по 27 сентября в Казанском федеральном университете прошел Международный научный форум, посвященный 75-летию со дня открытия Евгением Завойским в Казанском университете явления электронного парамагнитного резонанса. Традиция проводить конференцию зародилась более 20 лет тому назад. Много выдающихся людей работало в стенах Казанского университета, но имя Академика Завойского занимает особое место в этом перечне, ведь именно он был автором магнитного резонанса. Это был человек, который был такой ну, уникальный экспериментатор, понимающий физику. До конца жизни ученые заваливали Евгения Константиновича письмами с просьбой им помочь применить его метод. Этот способ помог установить допустимую дозу радиации для персонала атомных станций, подробно изучить реакции при фотосинтезе, а также облегчить геологическую разведку при поиске полезных ископаемых. Достижения в области развития методов магнитного резонанса их приложения в различных научных областях были отмечены 13 Нобелевскими премиями. Сам Евгений Завойский эту премию так и не получил. Существуют разные там. Объяснение, почему он не получил Нобелевской премии, но, тем не менее, это факт. Одно из объяснений такое, что он достаточно мало занимался в рамках этой тематики, поскольку он должен был уехать и заниматься уже, так сказать, ядерным проектом. И я такое мнение слышал, когда было сто лет за войском, мы проводили конференцию, приезжали иностранные ученые, они говорили о том, что для того, чтобы получить Нобелевскую, не только открыть, но и понять величие открытия, а реально большого количества публикаций у Евгения Константиновича по этому направлению не было. Его работа коснулась не только физики, но и жизни обычных людей, позволяя сохранить здоровье, развивать промышленность и достигать новых высот для нашей страны, а сегодня уже и для многих других стран. Любое, так сказать, реальное детальное исследование независимо от области, оно все равно упирается в знание внутренних процессов. А ПР позволяет разобраться, какие процессы происходят, позволяет получить информацию о внутреннем устройстве так сказать, того или иного изучаемого объекта. Участие в конференции приняло порядка 100 ученых из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Я считаю, что эта конференция, которая проводится в Казани ежегодно, она является самой мощной из ЭПР-конференций, проводимых в мире. Сюда Это мой первый визит в Казанский университет. Раньше я тут никогда не был, и хотелось бы пойти на... Мероприятие, как экскурсия по лаборатории за военную, посмотреть лабораторию непосредственно, потому что да, сейчас э, у нас время конференции, но хотелось бы посмотреть на установки, и, э, потому что я занимаюсь экспериментальной физикой. В целом, упр вот сообщество, но не очень большое, и мы здесь почти все друг друга знаем. Ну да, новые какие-то вот доклады всегда интересно слушать. Вот еще два года назад я был. в и были совсем другие, ну, темы совсем другие поднимались. Сейчас чуть немного сменилась, ну, не парадигма, а мода. Два года назад я уже приезжала на эту конференцию в Казань. Я во второй раз, и мне очень нравится здесь. Обязательно еще вернусь. В рамках конференции состоялась торжественная церемония вручения международной премии имени Завойского, учрежденной в 1991 году. Она ежегодно вручается в Казани российским или зарубежным ученым, внесшим выдающийся вклад в применение и развитие электронно-парамагнитного резонанса в любой области науки. В этом году ее обладателем стал профессор японского университета Кобе Хитоша Охта. В республике высоко ценят... Достижения нашего выдающегося соотечественника Евгения Константиновича Завойского в республике традиционно в этот день чтят память выдающегося ученого. Безусловно, для всех присутствующих, наверное, будет просто как напоминание, что премия Завойского появилась и была основана в 1991 году. И уже 35 лауреатов и видных ученых сегодня из разных мир являются лауреатами этой премии. В этом году на премию претендовали 27 номинантов, однако комитет единогласно решил вручить заслуженную награду профессору Хитоши Охте из Японии. Я очень рад и горд, что получил премию имени Евгения Завойского в такую особую дату – 75-летие со дня открытия данного явления. В Казанском университете я уже в седьмой раз. В 2006 году я посещал эту же церемонию. В этом году организаторами было решено объединить вручение международной премии имени Завойского с церемонией награждения победителей и призеров на соискания Казан. Эта премия носит особый оттенок поскольку эта премия вручается в год 75-летия открытия электронного парамагнитного резонанса в стенах Казанского Федерального университета. И изначально эта премия, конечно, была рассматривалась нами как премия в области физики, более тесно связанной именно с резонансными явлениями, с магнитным резонансом. Но вы понимаете, что время идет. Технологии меняются очень быстро. Молодые люди подстраиваются под те тренды, которые появляются практически каждый год новые. И мы уже который год подряд э, рассматриваем эту премию как премию вообще в области физики. Потому что вообще говоря, ведь Евгений Константинович Завойский был э, человеком широчайшей эрудиции, работавшей во многих областях физики и сделавшие множество открытий Лауреатом Казанской премии имени Заводского в направлении прикладных исследований стал доцент Института физики КФУ Дмитрий Чекрин. Он уже несколько лет связан с одним из масштабных проектов по созданию беспилотного транспорта совместно с компанией ПАО «КамАЗ». Стоит отметить, что КАМАЗ и КФУ создают целую серию беспилотных транспортных средств на основе существующих и на основе перспективных моделей автомобилей. Занимаемся задачами в области как раз автоматизированных систем, Экспертных систем, в том числе системами беспилотного транспорта, системами машинного зрения, машинного обучения. И эти технологии, они применяются, в принципе, во всех, без исключения, направлениях деятельности университета САЕ, то есть и фундаментальной медицине, и в вызов, «Островызов», вот, который как раз базируется на базе Института физики, в направлении физических исследований лауреатом премии стал ведущий инженер управления научно-исследовательской деятельности Казанского университета Тимур Сафин, который представил свою кандидатскую работу, посвященную им буквально этим летом. Ранее мои коллеги из лаборатории получали, ну, становились лауреатами этой премии. Занимали первое место, второе место. И вот в этом году я защитил свою кандидатскую диссертацию летом. И вот 26 сентября был, или раньше, было объявлено об этом конкурсе. И я вот решил тоже попытать свой шанс и податься на эту премию. Организаторами премии выступает Казанский федеральный университет, Казанский физико-технический институт имени Завойского, Комитет по делам детей и молодежи Казани. Учрежденный еще в сентябре 1997 года, 90-летнему юбилею Евгения Завойского, премия ежегодно присуждается за значительное достижение в экспериментальной, теоретической и прикладной физике. За 20 лет существования конкурса премию получило более 60 молодых ученых. Именно многих ее обладателей сегодня известны в научном мире и успешно продолжают традиции Казанской физической школы за ее пределами. Трагическая новость настигла нас. 30 сентября ушел из жизни ученый-химик, известный популяризатор науки Аркадий Курамшин. Ему было это всего 49 лет. Это был очень контактный, открытый ученый для всех средств массовой информации. Казалось, его знают все. Наш телеканал активно сотрудничал с Аркадием Курамшиным.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 Несомненно, был талант педагогический. Он прекрасно объяснял химию. Очень хорошо он, благодаря ему на химфак поступило очень много талантливых школьников. Очень хорошо у него получалось их увлекать химией. И нам интересно, он рассказывал. Пусть земля будет пухом омолвать.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 Вел программу Ильдар Каримов. Все добро.